Алло, алло, здравствуйте, Игорь Васильевич. Да, слушаю. Меня зовут Шелякин Артем Эдуардович, я специалистом компании «Сириус Трейд». Работаем от имени онлайн-какая «Финансовая супермаркет» онлайн-платформа, ведется запись телефонных разговоров. У вас имеется задолженность перед компанией в размере 7999 рублей 84 копейки, 74 дня на просрочке находитесь. Опа. Требование компании внести оплату в течение двух дней, начиная с сегодняшнего, то есть до 9 июля 2020 года. Скажите, в чем причина неоплаты? Можно узнать подробности возникновения вот этой вот просрочки? Что, что значит подробности возникновения? Я не знаю, я вроде никому ничего не должен. Но вы не оформляли займ 03-го 2020 -го года на 4000 рублей. Хотите сказать? И... Я же говорю, вы... я, я никому ничего не должен. Вы займ оформляли и его оплатили, хотите сказать, или что? Я еще раз говорю, я никому ничего не должен. А почему вы не отвечаете на вопрос, оформляли вы займ или нет? То есть нет, хотите сказать. Причем здесь займ? Я говорю, на данный момент я никому ничего не должен. Вы оплатили свой займ, хотите сказать, который брали, и стали не должен? Или что, в чем проблема, я понять не могу. Так вот, я тоже не могу понять. Вы что вы говорите? Вы ответьте на вопрос, пожалуйста. Вы обращались в микрофинансовую компанию? Ноль третьего две тысячи года онлайн займ выбрали в размере 4000 рублей. Блин, а вы сами вспомните, что было у вас там неделю, например, назад, а? да, да, вспомню. Если я э, договорные обязательства оформлял, я бы об этом вспомнил. Так, хорошо. Как вам спалось неделю э, неделю назад? Хорошо, мягко, влажно. Я понять не могу, вы, вы чего забиваете? Так нет, я просто спрашиваю те вопросы, которые... Ну, да, вы... ну, хорошо, давайте я вам отвечу на вопрос. Я отлично спал неделю назад. Теперь на мой ответе, а не вопрос, а вопрос. Включайте. Хорошо. Вы брали заем в размере 4000 рублей. Честно, не помню. Ну, хорошо, давайте я вам скажу, что брали. Uh, у вас uh, на данный момент задолженность в размере 7999 рублей. И она ежедневно увеличивается. Uh, Требование компании – оплатить в течение двух дней. Оплату будете совершать? Uh, не знаю еще. Uh, Требование кого? Uh, Требование компании «Сириус Рейд», который по агентскому договору перешел ваш долг. Так, хорошо. Агентский договор – а да. что требуется сделать при совершении э, агентского договора? Уведомить вас в смс-сообщение, что было сделано. Да вы что? Почему это смс? А, потому что при агентском договоре достаточно смс-сообщения. Если бы э, была переуступка прав требования, то есть по договору сессии, тогда бы у вас уведомили в Та, форме, а. то есть по почте. то да, ну ладно. Ну чешу нарушается нарушаете закон-то? А? Нет, никто не нарушает закон. Да нет, нарушается Ну каким ничего. образом? Ну каким образом ответить? Почему а. вы обвиняете нас в нарушении закона? Я не обвиняю. Я не судья. Я не прокурор, чтобы вас обвинять. Но тем не менее вы обвиняете, вы говорите, что мы Нет, нарушаем закон. Я говорю о том. Я подозреваю. Подозреваете. Да. Но ну, ваши, ваши Предп... подозрения я... личные. Да uh... это мои личные Опять. подозрения. Да, я предполагаю. Вот, о том, <с что вы нарушаете закон. Ну... ну хорошо, свои предположения можете при себе оставить ну, Вы и... собираетесь требования компании исполнять а. До завтрашнего дня совершить оплату А где требования-то? Я вам в устной форме говорю требования компании а Чем предполагается устная форма этих требований? Предполагается в том, что я вам сейчас об этом говорю да ладно. Да да. А что требует закон? Как а, положено а, предъявлять требования? Ну, так и положено. Да ладно. Да ладно. Сто шестьдесят А, ну сто шестьдесят пять Вот можно так сказать. А, гражданский кодекс. Ну. Что он говорит? Как положено. В устной форме я вам говорю требования компании. Вы готовы их исполнять либо мне э, фиксировать отказ от оплаты? Так требований не было? Было требование высказано вам. Какое? От кого? Ну ладно, хорошо. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вы я кто? Стою. Вы кто? Специалист компании Sirius Trade, я вам представился я в начале разговора. Специалист разговор... чего? Что? Специалист чего? Компания Sirius Trade сколько раз он а, нет. То, что компания, понятно, Sirius Trade. А специалист да. в чем? Что значит в чем? В компании. Хм. Нет. В коллекторской компании Sirius Project, которая работает, от имени. Э, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Много-много-много-много-много-много слов. Так а э, я не понимаю ваш вопрос. Хорошо. Я еще раз повторю: специалист в чем? В какой области? Э, в какой. В э, области взыскания. То нет таких. Нет такой должности, нет, такой, нет такого вида деятельности. Я вам деятельности. Сказал, в чем в компании «Сириус Трейд» такая должность есть. Да подождите, ну че ж вы ерунду-то говорите. Но если взять э, официальный классификатор э, специальностей, то нет таких специальностей. Специальность в области есть, взыскания. Есть есть официальный государственный орган, который утверждает области спецификаций, должностей, классификаций специалистов, но нет такой области действий. А а, в общем, так, мне, мне не нужны нравоучения. Да я не и, говорю, но, Да подождите, нет, ну... Как, как, как, да ну оказываюсь. ладно, ну все, а, под... я все, хорошо, подождите. Подождите, подождите. все хорошо, все, забыли, забыли, давайте про специальность, забыли про специальность. Для того, чтобы э, взаимодействовать э, кем-то с кем-то, вы же представитель э, юридического лица, да? Все верно. А, вы не э, руководитель? Все верно. Вы не руководитель. Э, то есть вы не включены э, в перечень тех лиц, которые могут действовать без э, доверенности от этого юридического лица. Правильно? Что это значит? А, ну, если я возьму, зайду на сайт налоговой э, Федеральной налоговой инспекции э, в ЕГРУ, да? Единый государственный реестр юридических лиц, э, попытаюсь получить э, выписку э, из э, этого игру, то я не смогу убедиться, что вы можете действовать без доверенности. Правильно? Ну, такой у меня информации нет, но я имею на это полное право, так как я являюсь специалистом компании, которая занимается взысканиями. С то есть еще которая, раз, еще раз. Стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Не нужно меня перебивать каждый раз, когда я вам пытаюсь что-то сказать. Да, ну хорошо. Давайте, я так понимаю, вы хотите уклониться от, от, от, от своей оплаты, от своих обязательств. Давайте я, я вам просто-напросто расскажу, что, я, я что хочу, этим последует. Я хочу выяснить, с кем я общаюсь. Я вам представился уже несколько раз, и да другими словами по но... это пытаться как-то но... как но... выяснить, что это значит. Да нет, вы, вы... Я не вижу вы... вы спешите вперед... вперед паровоза, как говорится. Итак, выписки из игру, которую можно получить за подписью, могу заметить, электронно-цифровая подпись, которая оформлена. А, как положено, в соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи. Можно получить выписку из игру, а, в которой будет сказано, кто может действовать от а, а, юридического лица без доверенности. А, у меня вопрос. А как вы действуете от этого ну, как, я тут, как, как, я вы, как трудоустроен я тут официально трудоустроен значит наверное можете получить выписку но у меня нет такой информации можете вы через этот ну. сайт получить или либо же нет так еще но раз работаем работаем я... мы в рамках законодательства я... так что я не понимаю какие у вас могут а... быть претензии ко мне так, у меня нет претензий у меня есть вопросы э, на основании э, гражданского кодекса э, Представительство э, может быть э, оформлено в виде доверенности. Да? Нет? Ну, э, ну видимо, раз вы как сильно подкованы, наверное, и наверное как, так оно и есть. И как я могу увидеть вашу доверенность по телефонному разговору? На доверенность на что? На контактирование. На взаимодействие с да? вами? Именно. Вот как я могу увидеть доверенность на взаимодействие со мной? Вас со мной. Ну, если вам это необходимо, вы можете обратиться в компанию «Сириус которая с вами контактирует. Это а -а -а -а -а -а номер телефона. Ст, э, почему вы опять ст, перебиваете? Я понятен. Вы задаете вопрос, я вам пытаюсь на него Предстр... ответить, и вы сразу же начинаете перебивать. Представитель когда пытается... Пред представить интересы своего доверителя, он обязан представить свою доверенность и документ, удостоверяющий личность. Как я могу увидеть Но, доверенность видимо, и ваш видимо, документ? Видимо, видимо, никак. Вы сами подумайте, как это через телефонный разговор можно вот сделать. Вот вы сами ответили на свой вопрос. Иначе... На, на, мой, на мой вопрос я вам его не задавал. Итак, вопрос. Ваш вопрос зашел. В общем так, Игорь, Игорь Васильевич, этот а. разговор ни о чем. Давайте да нет, подождите, подождите, подождите. Ну подождите, оплатите, ну подождите оплатите, дальше. Ну что ну, вы, ну, ну, ну, вы перебиваете-то? Ну, давайте закончим разговор целлюлезованно, да? Мы ну, конструктивно? Конструктивно, да? Вот. Да, uh, давайте Идем дальше ага. uh, Вы представляете какую-то там организацию uh, С этой организацией у меня нет никаких договорных отношений Так? Прямых нет отношений? Алло Да, да, слушаю вас Ну у меня с вашей организацией прямых отношений нет никаких? Имеется по агентскому договору. А, нет прямых это, отношений. Под... То есть между Примых мной отношений. и. Что, что вы подразумеваете под прямыми отношениями? Между мной и вашей организацией. Есть какие-нибудь договорные обязательства? Прямые. Вот один на один. Минуя каких-то третьих сторон. Напрямую есть какие-нибудь отношения? Итак, Игорь Васильевич, я обязан вас... Ah, стоп! Много-много-много слов. Зиму, стоп, стоп, стоп, stop, стоп, стоп, стоп. Стоп, Стоп, подождите. Подождите. Ну чё вы так... Ну, ну, ну, подождите. Ну чё вы так сливаетесь быстро? Ну, ну, подождите, ну. Вы можете послушать, да? Ну не хватит, ну чё вы там ерундой говорите? Ну подождите. А, ба-ба, какой там там... Да подождите вы, ну компании, вы, вы поговорите, ручке, поговорите со мной, то но можете. Что влечет, а, в под... суммы Ай... Ай... Здесь Ай... вы просто можете Ай-ей! А Ай... Что, под... что говорите, Игорь Васильевич? Итак, еще раз повторю а, вопрос. А, между мной и вашей организацией есть какой-нибудь прямой договор? То есть между мной и непосредственно вашей организацией? Не какой-то там. Третьей организации Или третьей лицом Физическим там, Четвертым, пятым Пофиг Между мной и вашей организацией Есть какой-нибудь договор? А? Алло, да Нет Нет? Алло yes, Ну чего вы там? Куда вы там пропадаете? Алло. Да никуда я не пропадаю, я вас слушаю. <coughs> так я хотел бы услышать, между мной и вашей организацией есть какая-нибудь договоренность? Нет, нет, но так как мы представляем а, компанию, стоп, с у подожди, вас есть договоренность, обож... зачем вы опять перебиваете? Ну, хорошо, слушаю. Я еще раз повторяю, мы работаем от имени ООО МКК, финансовый супермаркет, онлайн-платформа. У вас с ними имеются договоренные, ну, договоренности некоторые, мы и представляем их лицо, то есть в этом разговоре по агентскому договору. На этом мы имеем полное законное право. На каком основании? Понимаете? Нет. Не понимаю, во-первых. А, ну по ладно, подождите. По, Под, по агентскому подож... разговору. Хорошо, подождите. Сколько вам еще раз повторять? А, подождите. А, так. О а персональных данных. Закон знаете? Знаю. Так. И что он гласит? Вы, вы, вы меня хотите погонять по законам и понять. Не Нет, я хочу не по законам погонять, а понять, на основании чего вы ко мне обращаетесь. И на основании чего. Я, я... вам уже примерно 7 раз сказал. На основании чего. Агентский договор? Агентский договор это Итак, не факт. Игорь васильевич я так понимаю, конструктивного диалога с вами не получится, а, поэтому нет. Стоп. Дело, опа. Я вынужден опа. Ну подожди, стоп. Еще стоп, раз, что еще минутку. А, меня забавит фраза конструктивный диалог. Вы знаете, что это такое? Конструкция диалога. Вы знаете, что это такое? Ну а, мне, мне опять же не интересно нет, на вы... ну, Это не по делу. Вы, вы сказали конструктивный диалог. Объясните, да, конструктивный тогда... диалог. Объясните конструкцию. Я, я вам звоню. Я вам звоню по поводу вашей задолженности. Вы мне пытаетесь что-то там про законы, про определение каких-то понятий, еще что-то меня спрашивать, как будто нет. я в школе нахожусь, и вы мой учитель. А почему и нет? Но дело в том, что я на ваши вопросы почему-то отвечаю, а вы на мои не хотите отвечать. Так не было вопросов, нормальных. Были глупые какие-то там попытки, там а, чего были, были вопросы, были вопросы, ну, хорошо. собираетесь выполнять Какой... свои договорные обязательства. Собираюсь. Нет, вырезу. Собираюсь. А, собираетесь. Да. Требования компании исполнять собираетесь да. до завтрашнего дня, то есть до 9 До и завтрашнего, не знаю. А, хорошо, до какого? Без понятия. Вы что, не знаете, что mm -hmm. в мире творится-то? Не только в нашей стране, в, вообще в мире. Экономики mm -hmm. вообще экономики вообще всех стран рушатся. Соединенные Штаты э, вот, только вот mm -hmm. за, за, за, за последнюю неделю на один и семь триллиардов долларов нашповали. А? Мне, мне а... не нужна эта информация. Ц... Вот, Ц... Это опять неконструктивный диалог. Ну, почему Что то мне там про а, хотите рассказывать. Какая мне эта разница вообще? Конструктивно опять конструктивный. Что такое конструктивный диалог, Итак, Игорь вы Игорь знаете? Не, не, не, не, не, не, не, не, не, я, уходи, я, не уходите понимаю, от разговора. Я фиксирую, фиксирую, фиксирую, фиксирую, фиксирую отказ, не, фиксирую отказ не, от оплаты. Нет, э, не нет. Вы не хотите исполнять требования компании. Это неправда. Это неправда. Это неправда. Это неправда. Это неправда. То, то, есть, то есть будете исполнять, фиксировать обещания. Тут, тут два пути, либо обещание, либо отказ. Почему? Ну вот так. Да ладно. Да. В, в любом процессе есть мирное урегулирование спора, подписание мирного соглашения, мирового соглашения о каком мировом соглашении вы хотите говорить, если у вас просрочка уже более чем два месяца, а договор а вы заключали на месяц? Да какая разница? Мировое соглашение может даже быть заключено даже после исполнения решения суда, даже после возбуждения исполнительного а производства. Как, Давайте так. так будем решать. Какой Хорошо, суд? Сейчас... Я, я не говорю а про так? суд. Я говорю про мировое соглашение. Соглашение. На бумаге. Но... За подписью Но... обеих сторон. Но вы можете попробовать это сделать, обратиться в офис и попробовать сделать мировое соглашение. Но так, как хотя... мне кажется, вам не получится это сделать. А кому это надо? Это мне надо в первую очередь. Ну конечно. Зачем? Ну, а ну, я не знаю, зачем вам это надо. Вот и вы я спрашиваю. Вот. я. Вот и я спрашиваю: я, я предлагаю варианты э, э, нормального решения какой-то там проблемы. Но вы, но вы, но вы, но вы ничего, не, вы ничего не предлагаете. Вы говорите да. либо не знаю, либо наверное. То да ладно. Когда, а как, я, когда я... вам задают вопрос, когда. Я, я четко сказал о том, что есть вариант развития событий, либо вы идете нафиг в суде так. или без суда, вот. а, вариант второй такой компромиссный а, это мировое соглашение. Но в чем оно заключается? -то? Зачем вы эти слова просто так повторяете? В чем заключается мировое соглашение? А в чем конкретно? А в чем заключается это? Как будет достигнут в процессе переговоров? Вот. А переговоров пока не было. Угу. А, ну, хорошо. Вы можете попробовать заключить мировое соглашение. Со мной вы его, естественно, не сможете заключить. Тогда... Ну, ну Если вы, Но... если вы уполномочены... Если... Мне, мне вам не... Я вам единственное, что могу предложить, это сделать пролонгацию. То есть, mm. вы оплачиваете проценты, и на месяц вам не будет накапливаться неустойка. Ну, то есть, в течение да. месяца можете оплатить вы свой основной чё, долг, вы... и вот это единственное, что вам может предложить компания. Вы ч... Либо, вы... либо вы... просто-напросто оплачивать вы... весь долг. На этом я вы готов это... с вами попрощаться. Вы это серьезно? Это все, что вы можете предложить? Ну извините, но если, ну вы, ну, вы, вы послушайте, послушайте, если дело дойдет до суда, да, вот. угу. то всякая неустойка она пойдет лесом в ноль а... практически, пойдет в ноль. Вот, а, поэтому, случай... поэтому в случае передачи дела через суд. Там, во-первых, могут найти состав да. преступления и увидеть в отсутствии платежей в вашем отказе мошеннические действия просто-напросто, что просто-напросто усугубить ситуацию. Ой. Также исполнительский сбор будет в размере 7% процентов возникаемой суммы, и сумма также будет просто-напросто увеличиваться. Если вы хотите так, то вопрос решать. Давайте так решать вопрос. Ой. Штрафы также, которые могут быть наложены в процессе исполнитель... исполнения исполнительного документа расходы по совершению исполнительских действий там перевозка хранение реализация русское имущество и так далее если хотите так давайте так а что за перевозка а за перевозка и русское имущество перевозка перевозка мне про перевозку что-то непонятно если у вас найдут какое-то имущество то есть то есть которое будут в счет долго списывать его необходимо будет перевозить но это тоже денежных средств каких стоит Это я вам к примеру угу. А, то есть э, Если вы еще Мне э, Направите почтой России э, Какие-то там э, Уведомления там, Претензии, требования Исковые заявления Эти почтовые расходы тоже пойдут да Лягать на мои плечи, правильно? Да? Ну, естественно, все расходы которые будут э, связаны с судебным исполнением, <свист> <свист> на ваши плечи лягут. Так, а вот э, то, что потратят денежки на вашу заработную плату по взысканию задолженности, они что же тоже да, должны лечь на мою плечи? Это что же расходы позаставят? Игорь Васильевич, я вам всю информацию требовал. Не не, не всю, не всю, не всю. Если вам если вы поищите собеседника. Вы не всю информацию вы, передали. Вы не всю информацию передали. Задайте задавайте вопрос о чем. Еще раз повторю. Те денежки, которые вам заплатят за взыскание за должности, ну, допустим, моей или еще чьей-то, это же вам в заработную плату идет, правильно? Нет. Нет. Как нет? 319-я статья Гражданского кодекса о чем говорит? Не идет, не идет, <соспространство> не идет сумма, Стоп. сумма, которую вы заплатите, не идет в мою заработную плату. А -а -а -а. <соспространство> То есть вас наебывают? что это значит? Прямо Вы, значит. Уже, вы, вы, вы уже начинаете Нет. выражаться. Зачем Нет. Нет. Стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп. 319 статья Гражданского да. кодекса о чем говорит? Она говорит о том, как э, положено э, оплачивать э, те расходы, которые ну, понесла другая я, сторона. Я вам, я вам сказал, что идет расход при... Э, ну в отношении, ну в судебном порядке, когда будет происходить, как будет да без ну, разницы. Да, да без а разницы. Моя заработная плата mm. это вас, извините, не касается. Это даже абсолютно без разницы. Судебный порядок, не судебный порядок. Это как... а, Игорь Васильевич, вот. Игорь я, Васильевич, его по... но, но секунду вы вы, вы, вы не хотите вы... приступать к конструктивному диалогу и пытаетесь как-то э, вы Просто опи... мной манипулировать. Ну вы ерунду опять начинаете говорить. Конструктивно, не конструктивно. Итак, давайте под, подведем под, итог подождите. требования, требования а, компании совершить оплату до 10 июля 2020 Нет. года. Давайте... Рождаем оплату. Всего доброго. До свидания. Давайте подведем итог. А, подождите. Всей страны грянет гром аплодисментов, микрофоны включены.